Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале P.T.R.B.T.U.X. Сегодня наша тема – это краткие фразы на английском. Нам необходимо выучить выражение, которое переводится на английский язык. Это предложение во всех отношениях. Чтобы сказать на английском, необходимо употребить это выражение. In every way, во всех отношениях. Разберем на кратком предложении. Во всех отношениях наш сын стал более агрессивным. In every way, во всех отношениях. Our son became more aggressive. Во всех отношениях, in every way, наш сын, our son, стал более агрессивным.